Всем привет меня зовут игорь я тим вид компании на век софт и сегодня мы вам представим свой продукт наверх скрин но сначала немножко о компании как уже вначале говорилось мы э, дочерняя компания мобильного сервиса которая занимается разработкой вылились мы в эту компанию в тот момент когда э, но некоторые софтверные решения наших вендоров пришлось объединять в одно. Вот, мы занялись очень глубокой интеграцией, настройкой аналитических систем а, и а, автоматизацией для телекомов-операторов. И в банковской сфере мы тоже немножко работаем. А, что такое NavX Ну, как судя из слайда, это софт для реализации видеонаблюдения. Хотелось бы достаточно быстро рассказать, о чего он вылез. Очень многие, справедливо, могут сказать, что уже существуют готовые решения, проверенные вендорами на различных инсталляциях и прочем. У меня оно не подключится. Вот каким образом это э, родилось мы устанавливали платформы облачного видеонаблюдения для достаточно большого количества заказчиков у каждого заказчика были свои требования начиная там от самых простейших как интеграция к а.д. да много там банковских э, компаний телеком операторов используют а.д. как глобальную авторизацию в рамках своей системы вот и заканчивая интеграциями с биллингом различных операторов и со временем мы поняли что Наши надстройки между системами видеонаблюдения и конечными системами заказчика выросли уже практически до полноценного продукта. Оставалось написать только интерфейс. А, вторая задача, которая должна была решать, этот софт, если некоторые из вас имели а, счастье работать с какими-то системами, если вам был нужен доступ из браузера, вы устанавливали обязательно интернет эксплоер Поверх этого интернет эксплоера вы настраивали какие-то плагины, которые позволяли вам просматривать эти видео. И, скажем прямо, в текущих реалиях это уже было не очень удобно. Вот. Возможности нашей системы. А, наша система была заточена все-таки больше под облачное видеонаблюдение. Соответственно, мы хотели иметь возможность предоставлять а, видеоконтроль конечным заказчикам, иногда даже клиентам, целиком операторов, вот. И самая первая сложная задача это была поддержка множества протоколов. Первыми к нам пришли наши мобильные разработчики, и они сказали одну важную вещь. У нас есть только один протокол, который поддерживается в рамках операционной системы HLS, и мы хотим работать исключительно с ним. Потом к нам пришли веб-разработчики и сказали, что RTSP-протокол для них тоже неприемлем, поскольку будет работать только в интернет Explorer. И родился следующий протокол, который организовывал HLS поверх веб-сокетов, в веб RTC. Вот. Ну и, соответственно, у нас э, есть толстый клиент, который работает стандартно, в принципе, по RTSP протоколу. Э, из плюсов нашей системы можно назвать э, отказоустойчивость комплекса на всех уровнях, э, доставка до конечного потребителя во всех возможных форматах приложений. Это приложение на мобильное устройство, толстые клиенты под macOS, под Windows и, э, соответственно, тонкий клиент, который на данный момент протестирован и работает действительно во всех самых популярных браузерах. Uh, проблемы с которыми мы сталкивались мы очень часто приходили на предприятия нам говорили у нас уже существует система видеонаблюдения но новые апдейт новую модернизацию мы хотим делать на вашем софте но при этом не потерять то что куплено уже заранее вот одна из особенностей нашей системы что мы действительно поддерживаем интеграцию с очень большим количеством вендоров и мы не заставляем заказчиков менять всю систему видеонаблюдения целиком uh, соответственно под задачей модернизации наш софт очень хорошо подходит, точно так же, как и под разворачивание с нуля на неком предприятии. Вот. Мы как программисты, люди абсолютно ленивые, изначально мы считали как? Мы будем писать софт себе спокойно, проблемы железа нас никогда касаться не будут. Но мы, в принципе, никогда так не ошибались uh, в своих <связь> убеждениях. И первое, с чем мы столкнулись, это проблема репликации архива. То есть uh, изначально инсталляция у нас существовала попарного объединения из двух железных серверов, и в случае выхода одного из серверов, конечно, клиент не должен потерять доступ к архиву, который хранился у него там, предположим, месяц. И в 2016 году у нас действительно была ситуация, когда вылетел сервер целиком, и нам нужно было переписать с одного сервера архив на другой, при этом не теряя а, все эти 300 камер, которые писались на данный сервер. И это был первый случай, когда мы поняли, что система на серверах нам, к сожалению, не очень подходит. Вот, с этим архивом мы очень долго боролись и в итоге все-таки победили. Почему, собственно, мы выступаем сегодня перед вами? Ну, мы действительно протестировали, внедрили Изолон свое решение, что нам, как программистам, действительно наконец позволило забыть о том, что мы работаем на каком-либо железе, проблемы с репликацией автоматически отпали, и нас они больше не касаются. Теперь немножко о самом продукте. Что он из себя представляет? Uh, у нашего продукта есть то, что названо модулем Middleware. Да, это коры непосредственно нашей системы, которая отвечает за интеграции uh, между различными системами, которые на текущий момент достаточно большой список, останавливаться на них особенно не будем. Это кабинет администратора системы, который позволяет настраивать различные вещи в планах интеграции, в плане конфигурации какого-либо оборудования. Как я упоминал ранее, у нас доступен веб-клиент, который на текущий момент без всяких плагинов работает на всех браузерах современных, мобильное приложение и десктоп-клиенты под различные операционные системы. Что включает в себя модуль Middleware? Первое и самое важное — это контроль жизненного цикла камеры, да, собственно, без чего система работать в принципе не будет. Работаем мы с протоколами ONVIF и ISAPI. Соответственно, большинство камер, которые есть сегодня на рынке, они эти протоколы поддерживают и позволяют добавлять нам это оборудование в нашу систему. Также у нас присутствует модуль, который работает по DHCP. Это не просто выдача IP-шников, как многие могли подумать, но это полноценный провижение на конфигурации и прошивки камер. В тот момент, когда камера первый раз попадает в сеть заказчика, мы уже знаем, что это за камера. Соответственно, можем на нее провиженить необходимый конфиг и необходимую прошивку. Управление доступом. Управление доступом достаточно простой модуль. Он может быть представлен как интеграция с AD, с биллинговыми системами, либо это просто нарезка прав конкретным пользователям, которые создаются на предприятии. Мониторинг. Ну, мониторинг системы, понятное дело. Мы мониторим все наши медиасервера, даем реал-таймовые алармы, да, что там где-то вышло винчестер из где-то еще что-то вышло. И мониторинг непосредственно самих камер. То, с чем приходится сталкиваться на самом деле наиболее часто, когда у заказчиков местные жители сидели, злоупотребляли, вот, и камера потом выходит из строя, потому что она им чем-то не понравилась. Таких случаев действительно много. Последняя фича — это API-интерфейс. Мы как... Наевшись уже достаточно с большим количеством интеграций с различными э, системами, поняли одну важную вещь, что чтобы мы не писали, мы должны предоставлять заказчикам полноценный IP-интерфейс, который полностью закрывает все то, что у нас работает в рамках администрирования и все то, что работает в рамках клиентов. Соответственно, даже если клиенту не нужны наши веб-приложения, толстые клиенты и прочее, мы готовы предоставить просто модуль middleware с полной ip интеграцией. Ну, последняя, да, там, э, интеграция с биллингами и с CRM-системами это уже для систем аналитики больше. Так, это слайд про веб-клиент, на нем знавляться не будем. Какие функции у нас доступны в рамках веб-клиента? Это просмотр э, реал-таймового э, в режиме реального времени с камерой потоком, э, работа с архивом, различные поиски, э, различные ивенты, которые происходят в камерах. Ивенты могут быть простейшие, такие как Motion Detect, либо ивенты, которые администраторы сами ставят для себя. Э, э, потом мы также предоставляем возможность создания пользовательских раскладок и групп камер, Раскладки, в принципе, вещь достаточно полезная. То, что обычно нарезается охранником и прочим, уже готовые раскладочки, которые доступны каждому пользователю. А также мы предоставляем скачивание архива и скриншотов со всех наших камер. Создаем дерево вложенности камер по адресам. Это фича, которая нужна далеко не всем, потому что... Мало у кого есть региональная структура, но, тем не менее, если она есть, это действительно будет работать достаточно удобно. Ну и управление ПТЗ-камерами для удаленного управления по их ориентации. Desktop-клиент, в принципе, поддерживает, как я и сказал, Mac и Windows. Вот, он имеет полностью аналогичный функционал с веб-клиентом, только единственное, что представляется в виде инсталика каких-то э, конечных клиентов. Единственная фича, которая его выгодно отличает, это возможность многомониторной конфигурации, то, что там называется видеостенами. Вы можете создать много раскладок, каждую из этих раскладок вывести на свой собственный монитор и наблюдать, что происходит со всеми вашими выходами. Ну, мобильное приложение. Мы очень долго спорили и думали, что должно представлять за себя мобильное приложение по видеонаблюдению. И для нас стало очевидным, что, в принципе, никому, кто заходит в видеоконтроль с мобилки, не надо ничего, кроме как увидеть список своих камер и посмотреть, что на этой камере происходило. Соответственно, мобильное приложение я видео покажу чуть позже, если останется время. Но, в принципе, вот эти три скриста достаточно четко определяют, что доступно в рамках нашего мобильного приложения. Так, интерфейс администратора. Ну, интерфейс администратора… К сожалению, наверное, не очень хорошо видно. Тем не менее, мы можем отслеживать все ивенты, которые происходили в рамках работы с нашей системы, предоставляем достаточно подробную информацию в рамках интеграции с различными системами. И если возникает момент, когда необходимо troubleshoot какую-то проблему, в принципе администратор, который там особо не знает программирования, он может попасть в веб-интерфейс, посмотреть ивенты и скинуть ответственным участникам интеграции, что происходило в этой системе, почему что-то пошло не так. Вот. И есть еще время? Да, хотелось бы сделать небольшую демонстрацию нашего веб-интерфейса. Я с вашего позволения присяду, потому что неудобно. Итак, давайте зайдем сначала. Сейчас, если интернет, Тут, к сожалению, не очень хороший. Сейчас, секундочку. Итак, веб-интерфейс, который мы вам сегодня покажем, он представляет из себя, в принципе, достаточно простое пользовательское приложение. Не надо обладать какими-то специальными знаниями. Вы просто можете в любом реальном времени посмотреть камеры. В частности, вот вы видите один из наших офисов кухню. Вот. в кухню. В Да, это в реал-тайме прямо происходит прямо сейчас, прокинуто через VPN. Это я, я выбрал самые безопасные камеры из нашего офиса. Вроде как хотелось бы верить, да. Вот. Ну, тут никого нету, но если кто-то видит время сверху, да, это уже архив у нас. Я, к сожалению, тоже не вижу, сколько там времени, но вижу, что секунды идут. Вот. А для чего используется вот именно веб-интерфейс у большинства наших заказчиков? А на самом деле он используется для того, чтобы расследовать какие-либо инциденты. Мы можем выбрать какую-либо раскладку. Да, кто сел всю виду тоже хороший кейс. Я надеюсь, что две камеры с этого интернета у нас запустятся. Да, они у нас запустились. Хорошо. Расследуем инцидент, который называется кража чашки. Я воспользуюсь нашим интерфейсом, чтобы пролистать до этого момента. Сейчас секундочку да сейчас мы очень попросим запуститься наш интернет ну да Собственно, самое хорошее, что есть в просмотре архива, то, что мы можем сопоставить данные с камер в различное время, когда они происходили. Сейчас мы постараемся с вами словить момент, когда произошла наша кража. А можно чашу чтобы было сообщение системы о Ну, очень похожий кейс – это интеграция нашей системы с RFID-метками, которые управляют scud контролем доступа. И, в принципе, кейс очень похожий. Да, к сожалению, одна, одна камера нам оказалась показывать момент кражи, но вот я ее выношу из нашего офиса, вот, стараюсь спрятать лицо, лицо у нас не видно, и нужно узнать хоть что-нибудь о человеке, который это сделал. Сейчас давайте загружу, чтобы удобнее. А там время уже в будущем. Ну, не все камеры у нас на офисе хорошо с ncp сервером заинтегрированы, есть такой косяк. вот ну и в принципе задача у большинства людей это все-таки узнать куда человек ушел и вообще был ли он а вот вот момент когда я... до да, момент когда я уезжаю Скажем, спасибо, что интернет позволяет хотя бы одну камеру воспроизводить. Да, и вот главный момент идентификации пользователя, да, что… А, это, это извините. Ну, 10, 7. Да. Ну, ладно, будем мы с вами очень долго искать. Давайте снимем скриншот за текущий момент. Вот, и в принципе, очень много вопросов органов. Всегда возникает, собственно, кто это уехал и а, кто это был. Вот, и если камера имеет достаточно хорошее разрешение, ну, наверное, с этого ракурса мы номер не увидим. Но если машина будет стоять под некоторым углом к камере, будет достаточно хорошо различим номер автомобиля, который уезжал, либо лицо человека, даже если оно не было прикрыто. А, так, ну и... Логика работы приложения, как я говорил, достаточно проста. Конечно, пользователю особых фиш для этого не нужно. Вот. Пользователь просто выбирает камеру, может листать архив, посмотреть, что там происходило. Это мобильное приложение, да. Вот. Выбрать какую-нибудь другую камеру, запустить, посмотреть. В принципе, 95% пользователей интерфейсом мобильного приложения всегда удовлетворены. Если у них стоят какие-то другие задачи, они всегда могут воспользоваться тонким клиентом, либо толстым клиентом. Вот. Ну, собственно, спасибо за внимание. Это была короткая презентация нашего продукта. Если кому-то необходим демодоступ, можете обращаться, мы с радостью вам его выпишем. Спасибо.